привет ребята добро пожаловать на канал сегодня у нас будет полноценный гайд по бирже окекс расскажу как можно пополнить данную биржу как купить криптовалюту в долгосрок как пополнить фьючерсный кошелек как торговать и в дальнейшем подключить данную биржу к таким терминалам как тайгер Trade и сискаль для чего я вообще это делаю я думаю все прекрасно понимают что в мире происходит какие санкции друг на друга налаживаются и поэтому чтобы как-то себя обезопасить нужно иметь какой-то еще один дополнительный вариант лично по моему мнению хороший вариант биржа окекс я сам лично я ей пользуюсь, поэтому сегодня вам все подробно расскажу. Первым делом при регистрации советую вам воспользоваться моей партнерской ссылкой, которая есть в описании, по ней вы получите максимальную скидку на торговые комиссии в размере 30%, процентов. я не видел блогеров которые дают столь большую скидку, поэтому для вас это будет хороший бонус, также вы получите тайный приз стоимости до 10 тысяч долларов, обычно там выпадает прям вообще мелочь до 1-10 долларов, но во всяком случае это тоже хороший бонус при регистрации. Проходить верификацию после регистрации не обязательно, но если вы хотите повысить свои лимиты, если вы хотите пользоваться P2P и другими плюшками на самой бирже, то верификацию уже нужно будет пройти. Есть несколько вариантов, чтобы пополнить саму биржу. Мы можем купить с помощью карт, самый простой вариант. Можем зайти через P2P торговлю, но опять же, если нужна P2P торговля, то нам необходимо уже будет пройти ту самую верификацию. Как это делается? Вы выбираете то, что вы хотите купить USDT. Обычно USDT нам нужны для торговли и для покупки какой-либо криптовалюты. Далее мы выбираем валюту. в которой мы будем оплачивать. Если у вас белорусский рубль, выбирайте его. Если у вас гривны, выбирайте гривны. Если рубли, выбирайте рубли. Если доллары, выбирайте доллары. Далее выбирайте способ оплаты. Либо уже можете посмотреть по предложенным вариантам. Вот, например, здесь у нас можно купить через Альфа Банк. Вот по такому вот курсу USDT. Нажимаете просто купить USDT. Дальше проходите самую обычную инструкцию. Но так как у меня верификации нет, поэтому я вам сейчас все это наглядно не покажу. Следующий вариант, как можно пополнить баланс. Нажимаем активы, выбираем мои активы. И здесь нажимаем кнопку пополнить. Далее выбираем монету, которая нам интересна. В моем случае будет USDT. Далее выбираю сеть, в которой я буду пополнять. Обязательно здесь указывать ту сеть, в которой вы будете пополняться, и нажимаем кнопку пополнить. Далее выдается адрес. Из другой биржи, а у меня на других биржах есть деньги, я спокойно просто отправляю деньги на этот адрес. После поступления ваши средства будут отображаться во вкладке обзор. Здесь вы сразу видите, сколько у вас USDT, детей, сколько у вас других монет, которые вы возможно покупали. Почему я еще пользуюсь данной биржей? Потому что здесь есть много монет которых нет на других биржах которые мне интересны ну, которые я так покупаю не на большой баланс от своего капитала так скажем аля мало ли выстрелит пополняли наш депозит мы явно для того чтобы то ли торговать на самой бирже то ли возможно купить криптовалюту поэтому если мы хотим просто купить криптовалюту переходим в раздел базовая торговля здесь у нас просто стоит спот и мы выбираем ту монету которую хотим приобрести так как у меня usdt лежит на основном аккаунте мне нужно перевести их на торговый аккаунт здесь есть вот такая вот плашка я нажимаю на эту вот плашку и выбираю сколько я хочу перевести например я хочу перевести вот тысячу долларов на 500 долларов я к примеру там хочу купить того самого биткоина либо например догикоина лайтко вот давайте возьмем на примере лайткоина я выбираю лайткоин если я хочу лайткоин купить например по цене там 54,7, я вот здесь вот в разделе лимит беру ввожу 547 и выбираю например сколько я хочу купить лайткоинов например я хочу купить всего лишь 3 лайткоина. В данной строке у меня сразу отображается, сколько в USDT в долларах я потрачу. Просто нажимаю купить лайткоин, у меня выставится лимитка. Как раз таки вот на этой вот отметке. Эта лимитка сразу подсвечивается в этом месте, где мы ее выставили. Но мало ли мы быстро передумали, хотим отменить ту самую лимитку. Мы опускаемся немного ниже. Есть у нас открытые ордера и в самом правом углу мы нажимаем кнопку отменить. Все, у нас ордер отменен. Если мы хотим вот прямо сейчас просто взять и купить пары, нажимаем кнопку Market и здесь выбираем, например, на 50 долларов мы хотим купить того самого лайткоина. нажимаем кнопку покупки, нажимаем кнопку подтвердить и все, на 50 долларов вот прямо здесь мы купили того самого лайткоина. если мы уже, допустим, у нас этот актив сильно вырос, мы его хотим продать, хотим продать по цене, я вот не знаю, хотим там по 55 долларов продать. нажимаем опять же кнопку лимит, выбираем здесь 55, выбираем сколько лайткоинов мы хотим продать, я допустим хочу продать все, что у меня есть. Нажимаю кнопку продать свои лайткоины. Отображается лимитка, опять же хотим отменить. Опускаемся ниже, нажимаем кнопку отменить. Все ордер отменен. Если я хочу прям продать все свои лайткоины которые есть у меня по рынку я вытягиваю вот этот вот ползунок в самый максимум и нажимаю продать свои лайткоины, все, в данном месте у меня продало, то есть здесь мы покупали, здесь продали, в общем все совершили покупку продажи криптовалюты. Пару слов относительно графиков, здесь вы можете выбрать инструменты которыми вы хотите рисовать например горизонтальные уровни поддержки, сопротивления, можете выбрать какие-либо каналы, которые вам там интересны, то есть полностью функционал, чтобы удобно рисовать на графике он есть. Сверху вы можете выбрать таймфрейм, который вам интересен, и минутный, часовой, вы можете также посмотреть историю более за длительный период, то есть если вам это конечно интересно, справа у нас отображается стакан, где указаны актуальные лимитные заявки на покупку и актуальные лимитные заявки на продажу. Сверху мы можем видеть изменения данного инструмента за день, также можем посмотреть объемы которые у нас проходят в usdt по данному инструменту ну и собственно вроде как все что нужно знать вот прям в моменте по данной вкладке далее переходим уже к более интересному как данную биржу можно подключить к тайгер трейду либо например к сискальпу выбираем вкладку торговать и здесь выбираем маржинальная торговля это конечно можно было не кликать а просто можно вот здесь вот менять спот бессрочные свопы фьючерсы то что вам интересно мы будем разбираться с бессрочными свопами это то что легко подключается тайгеру поэтому мы разберем именно вот. Момент. Если вы до сих пор не пользовались Tiger Trade, то я вам напомню, что у меня на канале есть полная инструкция по данному терминалу, также есть полная инструкция по терминалу от Скаль, поэтому если вам это нужно, вбивайте поиск и находите вот эти вот самые видеоролики. Для подключения к этим приводам нам необходимо будет создать API ключи, поэтому переходим в API ключи, здесь нажимаем создать ключ API, вводим какое-либо название, неважно, вводим какой-либо пароль, нажимаем кнопку торговли и нажимаем кнопку подтвердить. Далее отправляем код на электронную почту, отправляем код на SMS и также вводим код для аутентификации. Нажимаем кнопку подтвердить. Появляется информация с ключом API и секретным ключом. Именно эта информация нам и нужна. Далее мы переходим уже в сам терминал Tiger Trade. Нажимаем здесь кнопку файл, нажимаем кнопку подключения и нажимаем кнопку настроить. Далее нажимаем на плюс, выбираем биржу OKEX. Здесь нам необходимо ввести тот самый API API секрет и тот пароль который мы вводили на самой бирже после ввода всех необходимых данных нажимаем кнопку подключения к okx у нас идет то самое подключение здесь загорается уже зеленый такой значок и осталось только выбрать монету которую мы хотим торговать в моем случае допустим это будет монета эфир вводим эфир и usdt и выбираем график который у нас идет okx эфир и usdt swap именно там где есть окончание swap и здесь okx именно эти графики мы выбираем на их будем торговать открыли данную монету хотим открыть по ней позицию но опять же когда я кликаю по стакану, у меня ничего не открывается. Происходит какая-то ошибка, вылазит то, что я не могу открыть здесь позицию и здесь нам уже необходимо опять же вернуться на саму биржу. API-ключ у нас уже создан и подключен, поэтому переходим дальше в маржинальная торговля. Выбираем здесь бессрочные свопы, это кто к чему мы подключались. И здесь вот есть такая вот главная шестеренка, где мы на нее нажимаем и выбираем режим аккаунта. Здесь нам необходимо выбрать одновалютная маржа. После того, как вы выберете вот этот вот инструмент, у вас на наконец-то уже можно будет открывать те самые позиции на самой бирже. Вот для примера я вам показываю то, что реально могу поставить свои лимитки, лимитные заявки, давайте откроем просто тестовую сделку например на 50 долларов. Открыл позицию и вместе, где мы ее открывали у нас появился красный треугольник, это значит то, что здесь у нас именно открылась сделка, я допустим вот уже все не хочу ждать, я прямо здесь закрываю свою позицию на кнопку D и как вы видите красный треугольник это точка моего закрытия, по факту это все, мы смогли подключить биржу к терминалу теперь можем здесь спокойно торговать давайте ради эксперимента выберем просто другую монету допустим xrp usdt выбираем опять же okx здесь swap и именно этот график мы с вами будем торговать если у вас по какой-то причине вот графики могут в тайгере немного лагать вы просто выбираете начальную дату не знаю там немножко пораньше на пару дней чтобы оно не грузило так далеко историю допустим вот прямо здесь я хочу взять и открыться там на 100 монеты в шорт открываю кнопку на шорт то есть по, захожу по рынку you <laughs> И, как вы видите, у меня опять же треугольник не обозначается. Здесь в режиме торговли с графикой выбираю тот счет, с которого я торгую, а в данном случае с биржи ОКЕКС. И все, у меня отображается тот старый треугольник. Хочу закрыть позицию, кнопка D, все, закрылся в данном месте и заработали там сколько, 2 цента получается. Здесь отображается сразу прибыль. Но опять же, если мы сейчас с вами перейдем на саму биржу и выберем инструмент XRP, то вы здесь сразу увидите наши точки открытия и закрытия. Сами переключитесь на одноминутный таймфрейм и четко видно где я открывал позицию в шорт, где я закрывал данную позицию. Если мы в терминале, допустим, возьмем прямо сейчас, откроем лонг, то также этот лонг у нас и отобразится на самой бирже. Вот наша, грубо говоря, точка входа. Допустим, мы хотим закрыть эту позицию вот прямо на бирже. но ну, потому что там, допустим, терминал как-то залагал, что-то пошло не так. Нам нужно понять, как можно открывать те самые сделки на бирже. Мы переходим в раздел позиции, спускаемся немного ниже и вот та самая позиция. В правом углу у нас будет кнопка закрыть все, либо просто закрыть. Я лично хочу прямо сейчас закрыть все свои позиции, поэтому нажимаю просто закрыть все и у меня закрывается моя сделка. То есть тут заходил, тут вышел на этой свечке, все вот так вот отображается. Это очень даже круто то, что на самой бирже есть такие вот уведомляшки. Если вы торгуете среднесрочной сделкой, вы просто будете видеть свою точку входа и точку выхода. Далее, если вы хотите пользоваться изолированной маржой, чем это отличается? Лучше выбирать изолированную. Допустим, вы захотели в сделку зайти ровно там на 40 долларов по марже там с третьим плечом вы потеряете сможете в случае там плохой какой-либо ситуации только свои 40 долларов не больше той маржи на которую вы заходили но если у вас будет кросс маржа то вы сможете потерять прям весь свой депозит то есть мало того что цена там уйдет уже пойдет ниже она заберет не только 40 долларов но и будет дальше забирать деньги с этого самого депозита поэтому новичкам особенно рекомендую выставлять здесь изолированную маржу здесь у нас стоит плечо если вы новичок у вас пускай стоит априори там третья Желательно поставьте себе вообще первое плечо, чтобы вы не потеряли свой депозит. Потому что если вы будете юзать 20-е, там 30-е плечи, вероятнее всего вы свой депозит потеряете. Давайте сейчас рассмотрим пример открытия сделки на самой бирже. Потому что я понимаю, кто-то, возможно, через терминал не хочет торговать. Поэтому посмотрим, как это происходит на бирже. Если хотим открыться лимиткой по какой-либо цене, мы это с вами уже разбираем. Выставляем ту цену, где хотим открыться. Также выставляем количество монет, которые хотим открыть. Выставляем здесь маржу изолируем и выставляем плечо которым хотим торговать я возьму ради эксперимента десятое плечо чтобы просто было все это наглядно и открою сделку по dogecoin я лично хочу зайти вот примерно там на 5 процентов от своего депозита который мы с вами пополнили нажимаю кнопку купить dogecoin зашли в позицию на 8000 монет своих мы потратили примерно 40 там 50 долларов но зашли на объем в 10 раз больше чем я заходил то есть на 400 долларов на 8000 монет когда мы опускаемся немного ниже мы с вами сразу можем видеть объем на который мы зашли мы можем заметить маржу и допустим точка ликвидации это та точка если цена у нас упадет допустим на 005 вот по этому инструменту по dogecoin именно вот до этого значения то мы потеряем вот эту вот сумму но если бы у нас стояла кросс маржа мы мало того что уже вы сидели в минусе вот на данную сумму у нас бы плюс этого минуса суммировался то есть было бы уже минус 50 минус 100 долларов минус 300 долларов и этот минус постоянно бы Наращивался. А так, грубо говоря, у нас максимум потеряется 48 долларов, если стоит изолированная маржа. Немного правее отображается PNL. Это то количество денег, которое мы прямо в моменте вот сейчас зарабатываем. На данный момент мы теряем 8 центов. И PNL это, грубо говоря, просто соотношение в процентах. То есть, минус 0,17% по сделке. Также вам покажу, что есть в самом крайнем правом углу. Здесь у нас есть кнопка закрыть все. Но если мы хотим выставить, допустим, take profit по данной сделке, мы опускаемся немного ниже и вот здесь у нас есть вкладка Take Profit, только ради наглядности я ввел примерные цифры, это все буквально на глаз, выставил то, что по данным значениям я хочу зафиксировать 100% своего объема и нажимаю кнопку подтвердить после нажатия этой кнопки у нас сразу появляется Take Profit на графике и стоп-лосс. вы четко понимаете, где у вас закрывается позиция в убыток, допустим уже по стоп-лоссу, либо по Take Profit, если вы хотите частями зафиксировать свою позицию, например здесь 25%, здесь 25%, здесь 25%, сразу вам необходимо будет отменить те ордера, которые у вас уже стоят и просто обратно перейти в Take Profit и допустим выставить 25% зафиксировать по отметке я там, ну не знаю, давайте с вами поставим отметку, например, 70 нажимаем кнопку подтвердить, здесь убираем стопло, чтобы она нам уже не дурила голову, выставили первые здесь Take Profit, далее обратно переходим в Take Profit, выставляем уже опять же такую цену, только там, например, по 60-80 и выставляем еще 25%, ну давайте 50, это я уже все так быстро на глаз сделаю убираем стоп лосс и у нас получается вот такая вот сеточка если вы не хотите вот так вот себе грубо говоря парить голову потому что это может быть для вас геймор, но вы можете перейти в терминал и просто раскинуть лимитки для фиксации той самой позиции вот у вас сразу раскидываются лимитки как вы будете фиксироваться и эти же лимитки у нас сразу появляются уже на самой бирже ОКИКС. это очень удобно то что здесь надо немного покликать а в самом терминале это буквально пару нажатий если хотим убрать эти заявки нажимаем просто на пробел и эти же заявки у нас убираются уже на самой бирже Хотим закрыть по рынку, можем нажать то ли на самой бирже Закрыть все, то ли уже перейти в терминал И тоже там нажать ту самую кнопку Вроде как ребята все разобрали Давайте закроем эту самую позицию Чтобы она у нее просто не висела в профит на 15 центов Буквально нажимаем кнопку закрыть И здесь у нас сразу отображается ордер Где мы закрыли позицию Этот же ордер должен отображаться у нас в терминале И заработали чистыми 24 цента Вот такая вот ребята получилась сделка Все вам наглядно, если хотите зарабатывать еще дополнительные Дополнительно просто за то, что держите монеты, переходите в раздел Earn, выбираете например раздел Staking, все это покликаете посмотрите и можете зарабатывать дополнительно просто за то, что держите те самые монеты. Надеюсь это видео для вас ребята было полезным, обязательно оставляйте свое мнение в комментариях, вроде разобрали и по стопам и по лимиткам, если вам ребята что-то было непонятно, обязательно напишите об этом в комментариях и в следующем ролике про ОКИКС мы это обязательно разберем. Все таки нужно чтобы было несколько вариантов, а то эти санкции тоже знаете. на надо иметь, реально, что-то такое железное. Но если хотите получить еще дополнительную скидку, то все нужные ссылки будут в описании. Всем ребята, удачи, всем профита, счастья, мира, добра и всем пока!